Так, вот наш эксперимент. Шашлычки мангала, шашлычки делаются, запашок непередаваемый. Да. Вот так вот, вот такой мангальчик. Чё? Наверное тоже хочет шашлыков. Ну не получит. Ну я думаю все удалось. Да, Дима? Все хорошо у нас получилось.